Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам о вкладке баланс для маркетплейса. Здесь вы можете видеть актуальное состояние всех финансовых операций и начислений вашего кабинета. В верхней части отображены три суммы, которые означают следующее. Выплачена за весь период, это сумма комиссии, которая была успешно переведена вам за выполненные заказы, включая бонусы. Заказы в обработке. Это сумма комиссий за заказы в работе и выполненные не старше 14 дней. И «Доступна к выплате» – это сумма комиссий за выполненные заказы старше 14 дней. Также в данном разделе появилась возможность самостоятельно запросить выплату комиссии за выполненные заказы. Около суммы доступна к выплате» появилась кнопка «Выплатить средства». При нажатии на кнопку откроется форма запроса. Обратите внимание, что минимальная сумма вывода – это 10 гривен. Давайте пропишем свои контактные данные. ФИО, телефон и имейл. Сумма списания автоматически выводится в это поле, и оно не редактируемое. На электронную почту, которую вы указали в форме, вам придет письмо с просьбой актуализировать ваши реквизиты, куда будут перечисляться деньги. Нажимаем на кнопку «Выплатить». И видим, что наш запрос на снятие средств успешно отправлен. Выплата комиссии осуществляется в течение трех банковских дней после запроса. Следующий запрос вы можете сделать после того, как будет обработан предыдущий. Деньги поступят вам на счет. Во вкладке «Баланс» у вас есть еще возможность сгенерировать актуальный акт сверки, нажав на одноименную кнопку. Выбираем период и нажимаем на кнопку «Скачать». Все вопросы, которые возникают по поводу вкладки «Баланс», просьба отправлять на почту kamsobachkahaber.pro. Спасибо за внимание!